Ку, ку посетители психушки Немиркин. Спасибо, что вы здесь. Когда вы думаете о фразе «создание здоровых привычек для себя», вы, вероятно, думаете о здоровом питании, физических упражнениях и своевременном отходе ко сну. Это все замечательные вещи, которые нужно делать для своего физического здоровья. Но как насчет создания здоровых привычек для своего психического здоровья? Поддерживать здоровый дух так же важно, как и здоровое тело, потому что одно может легко повлиять на другое. Если вы хотите узнать больше о полезных привычках для психического здоровья, вот шесть удивительных привычек, которые делают вас психически сильным. Первое. Вы контролируете свои эмоции. Случалось ли вам недавно поссориться с другом и чувствовать себя обиженным или расстроенным из-за того, что он сказал? Говорили ли вам родители, что вам нужно лучше выполнять работу по дому, когда вы думали, что и так хорошо справляетесь? В обеих этих ситуациях вполне понятно, что вы можете чувствовать себя расстроенным, встревоженным, раздраженным или даже откровенно злым. И это нормально. Чувство таких эмоций не делает вас слабым, это совершенно нормально. Именно то, что вы не позволяете этим негативным эмоциям овладеть вами, делает вас психологически сильным. Например, в споре с другом, вы не выместили на нем свой гнев и предпочли сохранять спокойствие, хотя в тот момент были расстроены. Или, может быть, когда вам грустно, вы не позволяете этой тяжести тянуть вас вниз и мешать вам двигаться вперед. Вы стараетесь преодолеть эмоциональные препятствия. Вы признаете эти негативные эмоции и решаете признать их. Поступая таким образом, вы можете спокойно переработать их и справиться с ними, что позволит вам реагировать на большинство ситуаций с ясной головой. Второе. Вы подвергаете сомнению свои мысли и убеждения. Каким образом сомнения в своих мыслях и убеждениях делает вас психически сильным? Когда вы критически оцениваете свои мысли и убеждения, вы бросаете себе вызов. С интернетом на кончиках наших пальцев у нас так много информации, которую нужно воспринимать и изучать. Это может оказаться непосильной задачей, когда вы пытаетесь понять, что правда, а что ложь, а что просто слухи. Бывает очень легко слепо принять все, что вы слышите, за правду. Психически сильные люди имеют привычку задавать вопросы и критически осмысливать то, с чем они сталкиваются. Будь то рассказ близкого члена семьи или увиденная статья в новостях. Подвергая сомнению то, что вы читаете или слышите, вы получаете повод копнуть глубже, что позволяет вам узнать больше и дает вам возможность познакомиться с точкой зрения разных людей. Таким образом, вы получаете контроль над тем, как информация влияет на вас. Номер три. Вы установили для себя здоровые границы. Чувствуете ли вы себя половичком, по которому люди ходят? Бросаете ли вы все свои дела, чтобы помочь другу или члену семьи, когда им нужно оказать услугу? Создание здоровых границ для людей в вашей жизни – хорошая привычка для укрепления психики. Согласно статье Psych Central, границы – это показатель вашей самооценки. Когда вы создаете здоровые границы, вы даете другим знать, как с вами обращаться, позволяя вам быть самим собой. Когда у вас нет границ, проще всегда говорить людям «да». Вы позволяете своим друзьям часто выплескивать на вас все свои проблемы или позволяете одному другу слишком много над вами подшучивать, хотя желание быть рядом с другими и помогать им не обязательно является чем-то плохим. Постоянная готовность всегда и всем помочь может привести к ненужному стрессу. Нельзя переливать из пустой чашки. Если не устанавливать здоровые границы, велика вероятность того, что в конце концов ваша чашка иссякнет. Чтобы оставаться психически сильным, важно установить границы с окружающими вас людьми, чтобы не истощить всю свою психическую и физическую энергию. Номер 4. Вы активно учитесь на своих ошибках. Вы когда-нибудь говорили что-то нелицеприятное от злости или разочарования? Или получали на экзамене оценку ниже, чем ожидали? Вы можете зациклиться на ситуациях, когда вы вели себя не лучшим образом, и сосредоточиться на них. Размышления о том, что вы сделали в прошлом, только усугубляет стресс. Когда вы начинаете думать о том, что случилось, выясните, почему это произошло, и составьте план, как улучшить ситуацию в следующий раз. Это сделает вас психологически сильнее, потому что покажет, что вы решили расти и учиться на прошлых ошибках. Номер пять. Ограничьте свое время в социальных сетях. Сколько часов в день вы проводите в социальных сетях? Социальные сети — это огромная часть нашего общества и нашей повседневной жизни. Они могут быть отличным способом общения с друзьями и семьей и наполнены бесконечными мемами и милыми фотографиями кошек. Но пролистывание Instagram может быть сопряжено с определенными рисками. Такие приложения, как Facebook и Instagram, позволяют легко сравнивать свою жизнь с другими. Эти глянцевые отфильтрованные фотографии и посты о счастливой жизни других людей могут создать впечатление, что на их стороне трава зеленее. А нездоровая игра в сравнение может начаться в вашем сердце. Согласно исследованию, использование сайтов и приложений социальных сетей может быть связано с симптомами депрессии. Подвергаясь воздействию всех этих социальных сетей, вы можете начать думать, что вы недостаточно хороши или завидовать тем вещам, которые вы видите, как люди делают в интернете. Ограничение использования социальных сетей может помочь вам избежать этой вредной игры сравнения, независимо от того, выделяете ли вы себе определенное количество времени на просмотр социальных сетей каждый день, или вы заходите в них только ночью или утром. Ограничение времени пребывания в социальных сетях может помочь вам стать психологически сильным. И номер 6. Уделите время себе. У вас длинные дни в школе или на работе? Часто ли вы решаете сделать больше работы, чем от вас требуется? Вы постоянно находитесь в движении и чувствуете, что должны быть чем-то заняты, чтобы оставаться продуктивным. Делать больше и больше и успевать выполнять продуктивные задачи – это здорово. Но если вы не уделяете себе времени, чтобы восстановить силы, ваше психическое здоровье может пострадать. Согласно статье Psych Central, время простое позволяет вашему мозгу восстановить внимание и мотивацию. Оно способствует развитию творческих способностей, укрепляет память и даже может сделать вас более продуктивным в долгосрочной перспективе. Когда вы выкраиваете немного времени из своего напряженного дня, чтобы прогуляться, почитать книгу или даже просто полежать на диване и посмотреть любимое телешоу. Вы позволяете своему разуму отдохнуть и перезарядиться. Точно так же, как вам иногда нужно вздремнуть после обеда, чтобы восстановить физическую энергию, ваш разум тоже нуждается в отдыхе. Применяете ли вы какие-либо из этих привычек, чтобы оставаться психологически сильным? Если да, то помогли ли они вам? Или вы знаете кого-то, кому эти привычки могли бы помочь? Сообщите нам об этом в комментариях ниже, мы будем рады узнать ваши мысли. Не забудьте нажать кнопку подписки для получения новых видео от канала Немиркин. Супер, спасибо за просмотр. Увидимся в следующий раз.